как выпрессовать задний соленблок без повреждений и быстро. Вырезаем резиновую часть. Потом вставляем сюда ножовку. И начинаем надпиливать в одной части до самого рычага. Можно чуть-чуть меньше. Вот мы пропилили. рычаг не задет. Потом берем молоточек и выбиваем. Но проставочку надо будет поставить. и аккуратно и кстати да надо прежде чем выпрессовывать и срезать его надо поставить метки метки поставить как стоял соленблок но прессовывать я буду уже прессом прессовывать буду прессом прежде чем сайлинблок прессовать его надо смазать смазкой я буду смазать графитовой. если кто не пометил сайлент он должен стоять стрелочкой туда по направлению к шаровой а вот эти должны быть параллельно к этому сайлинблоку точнее очередь запровести должны быть Пересовывается вот с этой стороны, так как здесь как комнатка большая. И субботу Дискотека Маруся. Радио Маруси ФМ I'm not even close to you. I'm not even close to Oh, my God! Прошло. Cool.